Отсмотреться надо выйти Ну, хоть на часок Несомненно Эти сестра страдания только Что ж теперь Теперь я выйду чуть попозже Я найду все при свете фонарей И тогда мы разгуляться сможем вместе всем Подлинно. Садитесь жрать, пожалуйста.